Вот они летят. Ну, вот, смотри, видишь, видишь вертолеты? Аня. смотри, вертолеты. Тут? Вертолеты. Смотри, вертолеты летят. Вот те. Да. Вот те. Ещё! Да? Ещё! Светом и зимой, и летом На зависть всему нашему двору Видавший виды куртки из шеврета Я выхожу из дома поутру На ней следы от лямок парашюта Потертости от ремней И дорога мне каждая минута Которую я проживаю у ней Не знаю в куртке на мою похожей сквозит этот пестрый приземленный мир Мне улыбнется из толпы прохожих Веселый парень, здравствуй, командир На языке для нас двоих понятном Поговорим о жизни, о делах Летаю штурманом на девяносто пятом А я летал комдюр на Ивах И подтвердим своим рукопожатием, Куда бы нас судьба не завела Что летчики одна семья, мы братья По чувству неба, сути ремесла на день и ночь не разделяем сутки, Обходят нас сезоны стороной. Мы надеваем кожаные куртки, И крылья вырастают за спиной. Мы надеваем кожаные куртки, И крылья вырастают за спиной.